Идем глубоко уважаемые коллеги. Осталось совсем немного, всего лишь 15 минут по окончании сегодняшнего дня. Но впереди у нас еще завтрашний день, не менее актуальный. И начнется он с обсуждения сложных клинических случаев. И мы так договорились, что сейчас я постараюсь максимально быстро уложиться по лечению больных с берсе ассоциированным метастатическим, в том числе раком молочной железы и рака яичников. А Елена Санна также быстро попытается прокомментировать сегодняшний доклад в аспекте берсе ассоциированного рака яичников. Итак, так, а то, что касается рака молочной железы, пожалуйста, все-таки попытаемся последнее голосование сегодня. А, вот определение герминальных мутаций, генов Берсеи у больных раком молочной железы в целом на всю популяцию. Пожалуйста, голосуйте, ваш выбор, И, например, всем больным метастатическим раком молочной железы или отягощенный семейный анамнез, пациенты моложе 45 лет, пациенты моложе 60 лет а с трижды негативным, раком молочной железы первично множество рак молочной железы рак молочной железы у мужчин или все варианты верные пожалуйста голосуйте ваше мнение крайне важно идет голосование и голосование идет, и вопрос на самом деле достаточно с моей точки зрения ясный, тут даже есть спойлер в конце, но будем надеяться, что все-таки мы узнаем и ваше мнение по поводу тестирования, понятно, что сейчас все-таки по... Ну вот, все варианты верны. Действительно, первым этапом это применение метода ПЦР, а дальше в случае, если мы не обнаруживаем герминальную мутацию, то это высокопроизводительное секвенирование. И сейчас тот и другой метод доступен, доступен в большинстве центров Российской Федерации, в том числе теперь в Санкт-Петербурге. Эта опция возможна. И то, что касается рекомендаций международных, вот посмотрите, НССН, они уже 2022 год рекомендации выпустили. Всем больным раком молочной железы рекомендуется определение мутации БРСИ. В рекомендациях рака молочной железы Минздрава здесь все-таки есть то ограничение, о котором я сегодня говорила. А если возьмем рекомендации русско, то, например, всем больным, если мы говорим метастатический рак молочной железы, то всем больным, независимо от биологического по типу, рекомендуется определение мутации, тестирование на наличие герминальной мутации. И если эта мутация выявлена, то а, оптимальная опция у пациентов, уже получивших, а все-таки это оговаривается опция химиотерапии, назначение либо а, талозапариба, либо алопариба. А, это постоянный прием а, таблетированных препаратов до прогрессирования или непереносимой токсичности. Ну, о талазопорибе мы говорили а, в прошлом году на конференции валют Поэтому сегодня мы поговорим об алопарибе доказательной базе. И здесь вот исследование Олимпиад, которое четко продемонстрировало два рукава алопариб или терапии по выбору врача, монохимиотерапии. Было показано статистически достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования. Мы видим да, преимущества в подгрупповом анализе, но при этом Олимпиад не обладала достаточной мощности для выявления различных все-таки в подгруппах. Что еще важно, частота объективного ответа медиана продолжительности а, ответа здесь, да, мы, мы можем посмотреть терапию, соответственно в подгруппах, здесь представлена на слайде. А, и а, все-таки важно, мы хотим все-таки посмотреть тот профиль пациентов, у которых а, эффективность аллопариба была наиболее оптимальной таргетной терапии. Все-таки посмотрите, самое важное эффективное лечение нужно назначать как можно раньше и у пациентов а, без предшествующей химиотерапии. Это вот правая половина слайда, мы вы выигрыш в отношении общей выживаемости относительный риск составил 0,51, на 49% отстать не маем, один на 49% снижается риск смерти в этой подгруппе дельта 7,9 месяцев, медианы выживаемости 22,6 месяца против 14,7 у тех пациентов, у которых по поводу бирси ассоциированного рака молочной железы назначалась химиотерапия. Безусловно, прогресс в лечении трижды негативного рака молочной железы это налицо, а в одеванте мы будем рассматривать в группе неблагоприятного прогноза назначения лапариба а в одеванте, а в неодеванте уже в скором будущем, в следующем году, мы увидим а, пемпролизумаб комбинации а, с, с химиотерапией с последующим одевантным назначением пемпролизумаба. Перспективы, конечно, огромные. И вот исследование Олимпия, это то, что как изменяют стандартные подходы у больных с остаточной опухолью. При хердопозитивании Позитивном раке молочной железы Петр Владимирович неубедительно доказал, что да, больные должны получать трастозумапом танзин. При гормонопозитивном раке молочной железы в Российской Федерации при остаточной опухоли рассматривается назначение абимоциклиба в комбинации с гормонотерапией. А вот при берсии ассоциированном раке молочной железы с остаточной опухолью, в том числе рекомендуется назначение аллопариба продолжительностью в год. Это, как у нас изменились подходы. Да? Мы сейчас крайне внимание обращаем на остаточную опухоль. И это подтверждается. То, что лопарип снижает риск рецидива и смерти на 42%. А важное то же самое преимущество по показателю выживаемости без признаков инвазивного заболевания во всех подгруппах отмечалось, но у каждого препарата есть свои нежелательные явления. И вот для в целом характерно такое осложнение, как анемия. И вот для, в том числе, вот в исследовании, когда в течение года назначался в одеванте Алапариб, то здесь анемия была в том числе... Третья степень из была выявлена а, у более чем у 5% пациентов, конечно, для адювантного назначения. Это крайне важно. А таким образом, в настоящий момент, конечно, определение мутации Берси имеет решающее значение уже и для пациентов ранним раком молочной железы. По сути, а, если так вот рассматривать, это большая популяция больных, которая нуждается в определении данной а, мутации. Потому что особенно важно пациентов группы неблагоприятного прогноза при наличии мутации в режиме поддержки у нас будет возможность в скором будущем эффективно контролировать данное заболевание, улучшать прежде всего выживаемость. Мы говорим об излечении. И вот о берсе-ассоциированном раке яичников, здесь, казалось бы, все так ясно и понятно, что по сути всем пациентам с эндометриоидными карциномии высокой степени злокачественно рекомендовано молекулярно-генетическое тестирование. И в случае для патологии к третье четвертым стадиям заболевания с высокой степенью злокачественности и с мутацией в генах Берсии, ответивших полный или частично ответ на платиносодержащую химиотерапию. В первой линии рекомендовано проведение поддерживающей терапии лопарибом в стандартных дозировках, достаточно высокий уровень убедительности рекомендаций. И что хотелось бы отметить, что, по сути, здесь мы видим аналогичные рекомендации, в том числе и русско, но отмечено, что вот при лечении рецидивов рака яичников аллопариб может быть назначен вне зависимости от мутационного статуса генов персии. В то же время члены рабочей группы отмечают, что в настоящее время отсутствует убедительная доказательная база, поддерживающая лечение аллопорибом. А вот как все-таки быть в той ситуации, когда у пациентка уже наступает... В принципе, а, вот как, как быть дальше, к, а, если мы говорим о поддерживающей терапии. А... У пациентов в комбинации с да, как, как вот здесь быть? Ведь, по сути, если пациентка получает в поддерживающем режиме аллопарид, то биоцизумаб по современным рекомендациям отменяется. А вот есть доказательная база исследования о поддерживающей терапии препаратом аллопаридом в комбинации с бевоцизумабом пациенток спервые выявлен распространенным раком яичников. И здесь вот, соответственно, поддерживающая терапия рекомендовалась в течение двух лет либо аллопорип в комбинации с биоцизумабом, либо просто биоцизумаб. Первичная конечная точка выживаемости без прогрессирования. Вторичные конечные точки также есть на слайдах. Что мы получили? Первичная конечная точка алопарип в комбинации с биоцизумабом статически значимо увеличила выживаемость без прогрессирования. Кроме того, достигнуты вторичные конечные точки. И выживаемость без прогрессирования преимущественно во всех указанных, практически во всех подгруппах. Но что еще важно, что около 50% пациентов с исследований Паула-1 имели HRD-положительный статус, о котором Евгений Наумович сегодня говорил. В принципе, основан вот, вот HRD-тест на исследовании Паула-1 основан на результатах оценки геномной нестабильности и наличия или отсутствия Берсей-мутации при, для присвоения собственно пациенту статуса, да, HRD-статуса. И что было показано? Что выживаемость четко коррелирует в зависимости от мутационного статуса Берсей. И здесь мы совершенно четко видим Различия в данной выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих алопарип с зумабом или просто биоцизумаб в зависимости от берси ассоциированного наличие берси мутации и что хотелось бы сказать что да выживаемость ну да на данном слайде мы видим выживаемость без прогрессирования в зависимости опять-таки от очереди статуса и я хочу тоже потом выслушать и мнение лен санны по этому опыту по этому, собственно по результатам этого исследования и значим увеличение выживаемость без прогрессирования второго наблюдалось ну, последующего у у очереди положительных пациенток независимо от статуса мутаций генных берсей. Профиль безопасности препарата алопариб комбинации с бевоцезумабом в исследовании Паула 1 совпал с профилем безопасности полученных в предыдущих исследованиях. И выводы, которые были сделаны, что Паула 1 второе исследование, в котором изучено применение лопариба при впервые выявленном распространенном раке яичников и единственное рандомизированное исследование третьей фазы по оценке применения ингибиторов пар комбинации со стандартной терапией бевоцезумаба. Еще что очень важно. Безусловно, хотелось бы отметить, что при применении лапариба в комбинации с биоцизумабом наблюдалось улучшение а, показателей выживаемости без прогрессирования вне зависимости от стадии заболеваний предшествующей неодевантной химиотерапии по сравнению с монотерапией биоцизумабом. И вот еще тоже тот самый вопрос о повторном применении парпингибиторов у больных, уже получавших пар, парпингибиторы. И вот недавно совсем было опубликованы результаты в а, такое неоднозначное исследование что Выживаемость без прогрессирования у больных с, э, с бессоциированным раком яичников, у них, соответственно, уже получавших э, в режиме поддержки изначально э, аллопариб, у них э, выживаемость без прогрессирования составила 4,3 месяца в группе аллопариба против 2,8 в группе плацебо. И здесь применение аллопариба позволило достоверно увеличить выживаемость без прогрессирования. На 43% снижалось отношение, э, снижалось на 43% снижение относительного риска прогрессирования на фоне лопариба против плацеба. И пациенты, ранее получавшие терапию алопарибом в течение длительного срока получали несколько больше преимущества от терапии. Я благодарю за внимание и сразу прошу учитывая, с учетом небольшого времени оставшийся последний доклад, Илья Ленса его сразу прокомментировать. Большое спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Лена Александровна. Ваш комментарий. Нас никто не комментировал, а вас комментируют. Нет, в начале тоже Владимир Федорович комментировал. Да, да. И потом спасибо. мы обязательно <свят> а, Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за блестящее выступление. И а вот поскольку вы попросили в таком формате прокомментировать а, близкую для меня тематику в отношении рака и яичника, а, а, акцентировать внимание, вот, во-первых, хотелось бы с позиции меня как онкогинеколога подчеркнуть значимость хирургического лечения в комбинированном лечении рака и яичника, поскольку продемонстрировано однозначно успешно оптимальной циторедукции демонстрирует лучшие результаты без прогрессивной и общей выживаемости больных раком яичника, поэтому сейчас большие тенденции и Доказана эффективность оптимальной циторедукции, будь то первичной, будь то интервальная циторедукция, с максимальным направлением в, уйти в R0, чтобы оптимально уменьшить и резицировать опухолевые очаги брюшной полости при 3 и 4 даже стадии рака яичника. И это действительно продемонстрировано, улучшает результаты и без прогрессивной выживаемости, и общей выживаемости. Но, естественно, лечение рака яичника – это комбинированное лечение, и лекарственное лечение, и хирургическое лечение. И стандартом так и остается поклитоксилокарбоплотин в лечении рака яичника. Будь то, как мы не назовем эту линию, одевантную или лекарственную терапию первой линии. И вот опции таргетной терапии, здесь звучавшие препараты да, действительно продемонстрировали эффективность. В результате это хорошо известное исследование 218, икон 7. -ое. И в общем на круг, и то, и другое исследование показали вначале хорошие результаты по беспрогрессивной выживаемости, а по общей выживаемости здесь достоверного э э э лучшего результата не было продемонстрировано. Но в подгрупповом анализе было продемонстрировано эффективность таргетного препарата биоцизумаба. Подгруппах это в группах высокого риска, то есть пациенты с R1 после хирургического вмешательства, либо вообще без хирургического вмешательства, либо пациенты с асцитными формами. Поэтому вот в этой ситуации однозначно биоцизумап тот препарат, который является препаратным выбором назначения дополнительного поддерживающего лечения у этих пациенток. А в отношении парпингибиторов, да, действительно... Последние несколько лет эра парп-ингибиторов мы вот свидетелями эволюции лекарственного лечения рака яичника сейчас являемся. И здесь есть результаты. Мы больше сейчас с вами говорим о, о исследованиях солы, и ПАОЛа, поскольку у нас лопарип только зарегистрирован в Российской Федерации, но также есть еще и нейропарип исследования Прима, который в Европе зарегистрирован и в Соединенных Штатах, где тоже продемонстрировала эффективность поддерживающей терапии парпингибиторов. И что интересно, сейчас вот эта вот опция в так называемом первичном лечении рака яичника, да, все однозначно понятно в рецидивном раке яичника, здесь уже как-то нашли свою нишу парпингибиторы, а вот теперь уже в нише именно первичного лечения рака яичника, поддерживающей терапии, то есть к стандарту так называемого Девантного лечения, или мы назовем его первой линия лекарственного лечения рака яичника. И вот здесь вот поддерживающая терапия, здесь как раз таки парпингибиторы идут в ногу со временем и уже встраиваются в лечение, и показывают эффективность в лечении, в поддержке в первой линии химиотерапии. Здесь вот эти исследования представлены у меня Прима и Паола, которые как раз таки вот... Произвели революцию, и еще с 2019 года а, а, позиция парпингибиторов а, вот, была рекомендована в первой линии химиотерапии рака яичника, поскольку есть результаты и Прима, и Паола, по нейропарибу и по лучшие результаты без прогрессивной выживаемости у пациентов на поддержке парпингибиторов. И а, не буду э, повторяться, да, продемонстрирована однозначно эффективность среди пациенток БРК-носительниц или HRD-мутации, суммирующие тоже поломку в наследственном факторе. Действительно, результаты Паола продемонстрировали эффективность. Но вот основная проблема остается среди пациенток HRD-негативными пациентками. Если Паола, то, что демонстрировала Татьяна Юрьевна Семиглазова на круг демонстрирует, если не делать выборку по БРК, HRD-мутации на круг, да, выигрыш среди пациенток получается поддержки э, аллапариз бевоцизумаба и в общем-то по результатам этого исследования мы и по инструкции по применению этого препарата совершенно законно э, с одной стороны можем назначить эти препараты комбинацию для пациенток э, первичным раком яичников в качестве поддержки но вот если под анализ взять мы видим что в эчарде негативных пациенток вот выигрыша от этой комбинации мы не увидим хотя есть результаты э, 218 под анализа Прима, где даже HRD-негативные тоже выигрывают от комбинации. Поэтому вот эта проблема HRD-негативных пациенток, она остается. И вот здесь выбор за, вот наверное, еще точки не поставлены. А в свете имеющихся вот результатов, в частности, Паола, результатов исследования, в отношении поддержки и в отношении лечения первичного рака яичника и поддержки в использовании Если мы говорим, вот здесь такая схема, это вот как бы личное мнение автора, она сейчас дальше покажу рекомендации, которые у нас в, записаны в русско в, в, в 21 -го года. Если руководствуется именно вот этими исследованиями, которые у нас имеются, 2 и третьей фазы, то в общем-то, если пациентка первичный рак яичника, стандартная химиотерапия, карбоплатин и и дальше, вот если она получала биовоцезумаб на фоне поддержки, какой вот вариант дальше продолжения лечения у этих пациенток? В общем-то, если это HRD-позитивные пациентки, то по результатам ПАОЛа добавление парпингибиторов. И вот по результатам именно ПАОЛа, то здесь... Получается, мы идем, необходимость назначения комбинации, потому что у нас строгой, вот группы отдельные сравнения БИВАЦИЗУМАП против ПАРП, такой вот группы нет, и поэтому мы здесь можем много дебатировать. Если мы пациентку лечили без биовоцезумаба, а и в поддержке ее не было, а дальше обследовали, и она HRD-позитивная, то здесь совершенно логично и показано добавление парпингибиторов. Если это HRD-негативная пациентка, вот это вот самая проблемная группа пациенток, которая, вот мы понимаем, что по прогнозу крайне негативная. И здесь, конечно, клинические исследования. Единственное, что если мы возьмем исследование Prima, там, где пари был, там не Некоторый выигрыш был от а, использования в а, среди пациенток с HRD-негативным статусом. Но получается, вот и как-то как изначально меня учили, как мы видели, вот излишняя комбинация, да, соответственно, и излишняя токсичность. И, в общем-то, вот та комбинация биоцизума плюс аллопарип в Паола, в общем-то, наверное, хотя по профилю токсичности демонстрирует достаточно переносимый профиль, но, в общем-то, логично и понимая позитивность HRD-статуса и понимая, что на парпингибиторы пациентка, должна отреагировать. В общем-то, совершенно на мой взгляд логичны вот эти вот рекомендации, которые сейчас существуют в русском вот в отношении поддержки пациентам раком яичника. То есть, если у пациентки был биоцитозума в сочетании с химиотерапией, да, поддержка его продолжается, как положено, в течение там 18-22 введения. Но если в процессе, здесь у нас это, в общем-то, в русско прописано, если в процесс в процессе химиотерапии первой линии в сочетании с биоцизумаб у больной была выявлена мутация генов БРК. Рекомендовано перевести больную на поддерживающую терапию аллопарибом, отменив биоцизумаб. То есть, в общем-то, руководствуются клиническим опытом и логикой, совершенно закономерны вот эти рекомендации. Однако, видите, ссылка есть, что зарегистрирован в РФ, но не входит в клинические рекомендации, одобренные Минздравом. И по аллопарибу, это уже прозвучало, да, сирозным раком яичника – наличие герминальной или соматической мутации в генах БРК-2 однозначно назначается в поддержке. А вот в отношении ну, с тестированием HRD-статуса, я думаю, тут проблема остается в возможности доступа к тестированию. Поэтому, на мой взгляд, тоже достаточно правомерная рекомендация, если был оценен результат, что противоположные ответ был на химиотерапии первой линии, то есть в качестве поддержки аллопарип тоже рекомендуется. Это вот рекомендации русско, которые, в общем-то, можно использовать. Спасибо за внимание.